Первый видеодневник третьего сезона литературного конкурса для начинающих авторов «Первая глава». В новом третьем сезоне есть некоторые изменения. Теперь у нас три раздельные номинации, в каждой из которых будет определен свой победитель. Это выбор профессионального жюри, выбор читателей и выбор редакции. По правилам конкурса прием работ завершился 31 октября. Мы получили более 70 заявок из всех областей Беларуси, но не все они соответствовали правилам конкурса и были допущены к дальнейшим этапам голосование читателей и оценкам профессионального жюри. Сегодня, 3 ноября, начинается читательское голосование в номинации Выбор читателей. Каждый из вас может стать членом жюри и оценить, а еще лучше не просто оценить, и прокомментировать работу конкурсанта. Голосование читателей проходит на сайте конкурса trenoew1 и продлится до 30 ноября. За это время работа, получившая наибольшее количество баллов, станет победителем в номинации Выбор читателей. Результат читательского голосования будет объявлен в феврале 2015 года на Минской международной книжной выставке Пермарке. Читательское голосование открыто и продлится до 30 ноября. Во время его проведения мы будем сообщать в видеодневниках, какие из работ входят в читательский ТОП-10. Выбор победителя в номинации выбор профессионального жюри начнется 1 декабря. И до этого времени мы будем, соблюдая интриги конкурса, постоянно сообщать, кто же в этом году оценивает конкурсные работы. Как обычно, в состав жюри входят люди, имеющие непосредственное отношение к литературе. В этом году обновленный состав судей состоит из издателя, писателя, журналиста, литературного критика и первые библиотекари. Традиционно каждый сезон все члены жили сменяются новыми, за исключением неслетого главного судьи конкурса Издателя. Дорогие авторы, коллеги, я рада приветствовать вас в новом сезоне конкурса «Первая глава». Очень радостно, то, что мы действительно находим новых авторов и работаем с ними, потому как не секрет, что победитель нашего первого конкурса был Итан, Это Игорь Поляков. Его замечательная книга "Пространство", которое уже на полках магазинов, которая успешно реализуется. Мы делаем большие презентации, мы участвуем в благотворительных встречах, нас приглашают на телевидение, мы даем интервью. И, и еще это очень приятно в том смысле, что я автор видит реакцию читателя на его произведение. И, безусловно, это большой труд, который он вкладывает в создание текста. Он потом э, имеет свои плоды, свои результаты, то есть э, публика реагирует, читателям нравится, и читатели задумываются, наверное, над новыми темами, либо же старыми, как им кажется, возвращаются в какое-то время, в котором написан этот текст, э, ностальгируют, ну, как угодно. Но очень приятно то, что текст вызывает отклик у читателей. И это самая важная задача, которую автором была исполнена, ну, собственно, и издателем. Что касается второго победителя нашего конкурса, то текст находится в работе, мы его готовим. Презентация этого текста состоится на выставке-ярмарке в феврале. Так что мы ждем вас. Ну и конечно бы нам очень хотелось, чтобы и те, кто присылает работы в этом сезоне, точно так же могли стать победителями в конкурсе. И, безусловно, самая большая награда для автора – быть напечатанным, то есть быть изданным и потом признанным э, читателями. Мы к этому стремимся. Поэтому участвуйте в конкурсе. Мы Еще раз выражаем свою благодарность за то, что вы присылаете свои работы. Но мне бы теперь еще хотелось высказать некоторые пожелания тем, кто э, заявляет себя как участник и э, представляет на суд свои произведения. Пожалуйста, вы должны помнить, что писатель, прежде всего, берет на себя ответственность при тем, что он представляет нас, вот, и издателю и читателю. Посмотрите, пожалуйста, в зеркало на себя. Подумайте, хотели бы вы, чтобы через какое-то время вот то, что вами создано, появилось было представлено публике, то есть было представлено не в каком-то узком кругу ваших родных, близких людей, которые не всегда объективны в оценках, а чаще скажут, какой ты молодец, какая то умничка, ты знаете, как родители всегда говорят своим детям, я люблю тебя, каким бы ты ни был. Вы поймите, что когда ваше произведение будет представлено на суд, на суд широкой, ответственности, широкой общественности, вы покажете свой образ мыслей, вы покажете то, каков вы изнутри, какие темы вас беспокоят, какими категориями вы мыслите, вообще какие идеалы для вас наиболее значимы, существенны. Поэтому задумайтесь над тем, стоит ли в принципе публиковать то, что вами создано. Возможно, это совершенно не то, что... То, о чем нужно говорить. Не всегда некая восторженность и экзальтированность является достоинствами в произведении. Человек должен понимать, что произведение, которое им создано, будет когда-либо кем-либо прочитано. И задумайтесь над тем, какую эмоцию, какое настроение это произведение может вызвать у читателя. И это главный критерий, которым вы должны придерживаться в оценке своего творчества. И еще раз прошу всех, кто пишет, не отдавать свои произведения с молотка, пускай оно отлежится. По крайней мере, это позволит вам избежать стилистических огрехов, ошибок пунктуационных, орфографических, которых опять же очень много, и в этот раз в ваших текстах, и которые... Ну, по крайней мере, раздражает. Неприятно читать текст, который напечкан такими огрехами. Большое спасибо!